Я житель города Баравинска, Шутова Валентина Андреевна. Живу на улице Малая Триа. У нас проблемы в апрель, с апреля месяца. У нас дом ломали рядышком. И весь мусор грунтили к нам. Посмотрите. Вот. Никаких мер не, при... не принимают. Обращалась в ЖКХ, в благоустройство. Никаких мер не принято. Вот. Прошу вас посодействовать. Груда мусора, несколько КАМАЗов.